Приветствую, друзья! Меня зовут Елена Туманова, я бизнес-тренер, сооснователь двух обучающих курсов по автоматизации бизнеса в интернете, имею собственную онлайн-школу и э, в сегодняшнем видео я хочу вам рассказать о своем новом видеокурсе. Курс посвящен Инстаграму и называется Инстаграм для новичков от А до Я. Чем больше развиваешься в интернете, тем больше появляется необходимость использовать как можно большего количества социальных сетей, то есть как можно большего количества ресурсов задействовать в продвижении своего собственного бизнеса. Так вот, Инстаграм сейчас очень-очень популярен, и его прелесть в том, что весь бизнес, все, что вы хотите продать, все, что вы хотите прорекламировать, все, что вы хотите показать, все это можно вести через обычный телефон. Так вот, Инстаграм это Сеть изначально создана да, только для телефона, но на своем курсе я вам расскажу и покажу, как вы можете использовать максимальное количество функций, как вы можете вести свой Instagram через компьютер. Рекомендую оставаться до конца видео, потому что именно в завершении своего видео я расскажу, как можно получить доступ к моему курсу «Инстаграм для новичков от А до Я» первые 5 уроков совершенно в свободном доступе. Ну, конечно же, и еще один подарок тоже будет при завершении моего видео. Итак, что же включает в себя Инстаграм? Я сейчас вам покажу основные пункты. На которых я очень подробно остановлюсь и те пункты, которые помогут вам избегать большого количества ошибок при ведении вашего инстаграма. Итак, приступаем. Первый урок, конечно же, посвящен созданию страницы в Инстаграм через телефон. На этом уроке я подробно покажу прямо в режиме реального времени, на какие кнопки вам нужно нажать, чтобы создать свою страницу и запустить уже начальный вариант через телефон. На следующем уроке мы подробно разберем, как вы можете создать свою страницу в Instagram через компьютер. И вы тоже в режиме реального времени вместе со мной. У кого нет смартфона, у кого нет iPhone, вы сможете начать пользоваться этой великолепной сетью, имея только компьютер либо ноутбук. На следующем уроке я научу вас загружать фотографии в Instagram через компьютер. В следующем уроке я очень подробно разберу, как правильно заполнять страницу в Instagram, потому что многие Совершают ошибки, это где-то 80% людей, кто ведет Инстаграм, допускают множественные ошибки, в результате чего ваш Инстаграм становится неинтересным, не просматриваем, подписчики не добавляются, контент неинтересный и так далее. То есть так вот, я на этом уроке расскажу, как все сделать правильно, чтобы Инстаграм чтобы сам продвигал ваши страницы. В этом уроке я научу вас, как создавать активную ссылку в профиле в Instagram. Инстаграм не любит активные ссылки, так вот как это можно сделать, чтобы вы не теряли ваших подписчиков, именно на этом уроке я и расскажу. Если вы серьезно продвигаете свой бизнес через Instagram, естественно, у вас должна быть своя бизнес-страница в Инстаграме. Она необходима для того, чтобы не только Инстаграм занимался вашим продвижением, но и Фейсбук, который является владельцем Инстаграма, тоже вас продвигал. Так вот, на этом уроке вы узнаете, для чего нужны бизнес-страницы, как правильно их продвигать и как их правильно использовать для того, чтобы процветал ваш бизнес. Далее мы разберем с вами, как создать историю в Инстаграме, я расскажу, для чего нужна эта история, как часто их нужно делать и как правильно создать, в каком формате правильно создать, чтобы вы были интересны для своих подписчиков и не только. В этом уроке я научу, как создать IGTV канал в Инстаграм, как им правильно пользоваться и как правильно размещать ваши видео, а также расскажу вам, как проводить прямые трансляции в Инстаграм для повышения вашего рейтинга в Инстаграме. На этом уроке мы перейдем с вами к очень важной теме – это способы продвижения. Так вот способы продвижения бывают платные и бесплатные. Вот именно на этом уроке я вас научу, как, как бесплатно продвигать ваши страницы в Инстаграм. И, конечно же, мы перейдем к платным способам продвижения вашей страницы в Инстаграма – это таргетинг Facebook для Инстаграма. Очень важная тема, таргетинг сейчас очень актуален, мало кто умеет им пользоваться. Я вам расскажу, как вы можете это делать, не сливая ваш бюджет, ваш рекламный бюджет, где вы с минимальными затратами будете получать максимальный результат от вашей рекламной кампании. Как видите, чем дальше вглубь, чем дальше вы переходите от урока урока, от простому к сложному, вы научитесь и освоите Инстаграму практически в совершенстве, если все будете делать. Так вот, далее еще более интересная, интересная фишка, которую я вам расскажу на этом курсе, как вы можете создать мини-сайт для своего Инстаграма, что это такое и для чего он нужен. Вот Именно на этом уроке вы узнаете и научитесь это делать. У вас будет два урока по таргетингу: таргетинг через Facebook и таргетинг в Instagram через телефон это две разные функции вы тоже всему этому научитесь. А это мой любимый урок, потому что все, что связано с автоматизацией бизнеса, мне очень и очень нравится, потому что это приносит прекрасные результаты. Так вот, именно для вас я создала этот урок. Он состоит из нескольких уроков. Это такой большой раздел, как создание автоворонки в Инстаграм что такое автоворонка, как это сделать, почему она работает в инстаграме, на все эти вопросы я отвечу именно в этом разделе своего курса. Я подготовила для вас очень мощный курс, он подойдет не только новичкам, он подойдет для всех интернет-предпринимателей, кто уже планирует или кто ведет свой бизнес через интернет. Вы можете по моим урокам проанализировать ваши страницы в инстаграме и подправить, если что-то у вас не так сделано. Но э, то, что ни у кого из вас нет автоворонки в Инстаграме, это я уверена на 100%. Вот именно э, вот этот инструмент, вот именно автоворонка в Инстаграме приносит мне большое количество заявок в мой бизнес, который я продвигаю через интернет. Сколько же стоит этот курс? Подобные курсы стоят более 5000 рублей, если вы мне не верите, зайдите на глопар, зайдите на Google, вы увидите, что полные курсы по инстаграму стоят от 5 до 25 тысяч рублей. Но, так как у нас сейчас серьезное положение в мире. Так как у нас сейчас карантин, так как у нас сейчас такой вот застой и паника, у людей плохое настроение, я хочу вам сделать такой сюрприз. Я не стала задирать цены, я не стала ставить 15 тысяч рублей. Курс написан очень тщательно, очень доступно, разберется каждый. Партнеры моей команды, партнеры моей компании с удовольствием получают мои уроки и для тех кто уже посещал мои курсы знают, насколько я доступным языком описываю и рассказываю и показываю что нужно делать те действия может повторить каждый так вот стоимость этого курса 35 долларов или 2700 рублей. Этот курс вы можете приобрести, написав мне в личное сообщение, оплатив данный курс по данным моим реквизитам, и вы получите этот курс заархивированным, вы его скачаете, разархивируете и будете его применять. Это вот такой вариант. Кто считает, что это нужно, напишите мне. Я отправлю вам реквизиты, вы оплатите и получите курс и начнете уже настраивать свои страницы в инстаграм. Для тех же людей, кто еще меня не знает, то со мной не знаком, для моих подписчиков, для моих новых друзей, есть возможность, я сделала такой подарок, получить доступ к пяти урокам моего курса совершенно бесплатно. Для того, чтобы вы получили доступ к пяти урокам курса, вам необходимо поставить лайк под видео, написать комментарий и сделать репост на любую вашу социальную сеть. Присылайте репост мне в личном сообщении и в ответ вы получаете доступ в мою закрытую группу, где уже целых 5 уроков выложены совершенно в свободном доступе. И у вас будет прекрасное время для того, чтобы в моей закрытой группе есть огромное количество других уроков, есть доступы к моим бесплатным курсам, есть очень много информации по трафику, то есть, попав в мою закрытую группу, полистав ленту, найдете очень много интересного, бесплатного, но очень ценного материала, который вы можете использовать уже для развития своего собственного бизнеса. И для всех, кто пройдут эти пять уроков, напишет мне комментарий под каждым уроком, я сделаю такое предложение, от которого будет вам очень сложно отказаться. Вот такой мой подарок для вас. Ну а для моих партнеров, для тех, кто развивает со мной мой бизнес, интернет-магазин без вложений, для тех, конечно, всегда особые условия для получения данного курса. Ну а я с вами прощаюсь, выполняйте условия, получайте доступ в мою закрытую группу, приобретайте данный курс, и я верю в ваш успех.